Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня мы поговорим про нововведение нашей таможни, которая 7 декабря ввела новое правило, согласно которому нужно предоставлять ННН при осуществлении покупок за рубежом. Как вы знаете, у себя на канале я делаю достаточно много видео о немецком магазине Computer Universe, и вот тут наш человек, услышав эту новость, начал сразу орать во все горло, спамить мне в личку, ибо нужно предоставлять НН и прочее, без ннн мол, посылку просто развернут на таможне и отправят обратно. Да, конечно, ответил я... Вас вот в этой картинке ничего не смущает? Ну, например, то, что посылка отправлена 8 числа из Германии, что она уже после принятия данного постановления пересекла границу и спокойно движется дальше. Почему же так, спросите вы? А на самом деле все очень просто, друзья. Причина та же, что, собственно, и всегда. Наши люди, услышав звон, толком не удосуживаются покопаться, поизучать и вникнуть в тонкости. Да, постановление действительно есть. Да, нужно предоставлять ИННР. Это стопроцентная информация. Но только проблема в том, что это относится только к частным транспортным компаниям, к которым Почта России никак, соответственно, не относится, никаким боком. Так что все, у кого сейчас висят посылки с компьютер Universe на таможне, успокойтесь и отдыхайте. Все в порядке, просто Почта России в преддверии нового года работает медленно и посылки идут соответственно тоже медленно. А собственно, как и всегда, ничего в этом удивительного нету и те, кто заказывался в компьютер Universe в прошлую зиму, наблюдали ту же ситуацию. И да, друзья, треки долго не обновляются. Эта посылка вплоть до 16 декабря не обновалась и висела с вот этим вот статусом, то есть отправленная из Германии. Это тоже вполне нормально, на это тоже не нужно обращать внимания. Вот как-то так, друзья, если вы решите все-таки купить в магазине Computer Universe что-то, то ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании. Сейчас там идут очень интересные акции, связанные с католическим рождеством, и на некоторые товары есть скидки. Ну а трусов, паникеров и предателей, по заветам Сталина, ну, вы, в общем, поняли. Всем еще раз спасибо. С вами, как всегда, был Биллэч. Если я вам помог, успокоил немного, то нажмите на лайк, подпишитесь на канал. И всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!